рюкзачок. Рюкзачок из замши. Городской стиль или стиль кэрол, как хотите. Очень красивая синяя замша С серебристой вышивкой в виде сердечка либо молодых людей, как кому нравится. Вот такая вот красивая держалка к движку. Тоже вырублена из эко-кожи. Это вырубают лазерем, склеивают шеи вручную, все это дело. Серебром отделан вот здесь бегунок, показывает, что это натуральная замша. Она довольно плотная, толстенькая такая. Рюкзак стоит 3000. Карман рабочий, такой небольшой, под мелочи. И два вот таких кармашка, Вот всякое разное. На задней стенке карман на молнии рабочий. Высота ревня у рюкзака регулируется. Либо это рюкзак, либо это сумка. То есть кому как больше нравится. Хочешь так носить, хочешь эдок. Вот такой синий красивый рюкзачок. Нравится? Ставь лайк, подписывайся, чтобы узнать первым, что же мы покажем тебе нового. Пока!